Здравствуйте, психологи! Знаете ли вы, что с недавним движением осведомленности о психическом здоровье за последние несколько лет люди постепенно начинают понимать все больше и больше в вопросах депрессии, тревоги, травмах и других психических расстройствах. Также меньше стигмы вокруг необходимости терапии и психиатрической помощи в наши дни благодаря бесчисленным общественным деятелям, которые смело рассказывают о своей собственной борьбе с психическими заболеваниями. Вспомните кого-нибудь из ваших любимых знаменитостей – тем не менее, остается много неизвестного об истинной природе депрессии, самого распространенного в мире психического заболевания. И даже более того, только те, кто борется с ней, могут по-настоящему понять. Поэтому, учитывая это, вот 10 вещей, которые могут понять только люди, страдающие депрессией. Первое – трудности с передачей своих эмоций. В глубинах депрессии могут присутствовать такие сложные эмоции такие как печаль, безнадежность, беспомощность, гнев, страх, стыд и чувство вины. Кроме того, депрессия может проявляться как бесконечное чувство эмоционального онемения и опустошенности. В любом случае, выразить свои чувства словами и донести их до других в депрессии – это постоянная борьба, особенно когда близкие спрашивают вас о самочувствии или как у вас дела, потому что они подозревают, что что-то не так. Вы не хотите, чтобы они волновались. Но когда вы находитесь в тисках депрессии, вы просто не знаете, что или даже как им сказать. Во-вторых, чувство вины за то, что у вас нет уважительной причины для депрессии. Ну, почему ты в депрессии? Из-за чего ты вообще можешь быть в депрессии? В первую очередь, звучит знакомо. Возможно, одна из самых сложных вещей в депрессии – это боль от того, что тебя не понимают или осуждают. Согласны ли вы с тем, что у депрессии должна быть осязаемая причина? Хотя вы понимаете, что депрессия – это то, что затрагивает людей всех возрастов, пола, расы, класса и социального положения, вы все равно не можете избавиться от чувства вины, когда другие осуждают вас за то. За то, что у вас нет веских причин для депрессии. Третье – злость на то, что вам постоянно говорят «я понимаю». Вам трудно поверить, когда другие говорят, что понимают, через что вы проходите. Еще одна вещь, о которой мало говорят, когда речь заходит о депрессии – это то, как обидно бывает, когда другие постоянно говорят, что они понимают. Когда на самом деле все, что вы хотите сделать, это сказать имени, что если только у них самих не диагностировано депрессии и не были внутри вашего разума, нет, они действительно не понимают. Только потому, что им иногда было очень грустно или эта ужасная вещь случилась с ними когда-то давно. Не означает, что они знают, каково это клиническая депрессия. Номер четыре. Боль от потери своей любви и страсти к жизни. Как давно вы не брали в руки кисть? Или напевали мелодию? Американская психологическая ассоциация утверждает, что определяющим признаком клинической депрессии является заметное снижение интереса или удовольствия во всех или почти во всех видах деятельности. Проще говоря, это означает, что когда вы страдаете от депрессии, вам трудно найти радость или удовольствие, даже в хобби и занятиях, которые вы когда-то так любили. Из-за этого вы теряете страсть к жизни. Депрессия делает вас неспособным чувствовать мотивацию делать что-либо, и поэтому она лишает вас даже самых простых жизненных удовольствий. Номер пять. Разочарование того, что вы не можете вырваться из нее. Вам говорили, что несколько дней отдыха и расслабления могут вылечить депрессию. Одна из многих причин, почему депрессия является таким разрушительным психическим заболеванием, заключается в том, что многие люди не понимают ее истинную природу. Они думают, что люди, находящиеся в депрессии, могут просто выйти из нее или просто должны мыслить более позитивно. Для этого не существует встроенного переключателя. Ваши чувства настолько же реальны, насколько они реальны. Вы не обязаны чувствовать себя как-то иначе. Только потому, что другие не чувствуют того же. Номер 6. Навязчивое желание самоизолироваться. Почему как консультанты, так и терапевты подчеркивают необходимость для тех, кто борется с депрессией, иметь хорошую систему социальной поддержки? Даже если вы понимаете необходимость быть окруженным поддерживающими близкими. Правда в том, что когда вы находитесь в депрессии, вы, скорее всего, почувствуете навязчивое желание изолировать себя от других. Не имея ни сил, ни мотивации, чтобы участвовать в социальных взаимодействиях, вы, как правило, предпочитаете изоляцию. Постоянные трудности с общением, поиск удовольствия в вещах приводят к борьбе с чувством низкой самооценки и самоуважения. Разговаривать с людьми и оставаться на связи часто могут казаться слишком сложными, когда вы боретесь с депрессией, вызывая потребность отстраниться от общества в целом. Номер 7. Люди думают, что депрессия – это то же самое, что и грусть. Грусть – это часть здорового спектра человеческих эмоций. И на самом деле это вполне нормальное чувство, которое можно испытывать время от времени. Депрессия, с другой стороны, это серьезное и изнурительное психическое заболевание, которое необходимо лечить с помощью профессиональной помощи и терапии. Все это не одно и то же, но некоторые люди просто не могут понять разницу. Это часто бывает очень неприятно, особенно когда другие не принимают во внимание то, что вы чувствуете. Как простую печаль, и говорят, чтобы вы не думали об этом. Номер восемь. Люди не понимают, что психические заболевания реальны. Многие люди до сих пор считают, что депрессия – это выбор, а психические заболевания не существуют. Но только потому, что нет физических проявлений. Это не значит, что страдания, которые вы испытываете, нереальны. Это не только в вашей голове. Если вы способны чувствовать его, значит оно вполне реально. Когда другие преуменьшают его силу, это часто заставляет вас чувствовать, как будто вы делаете что-то неправильно. В результате вы можете даже предпочесть молчать об этом. Номер девять. Люди думают, что депрессия одинакова для всех. Каждый человек переживает психического расстройства разной. Депрессия не выглядит одинаково для всех. Некоторые люди могут перестать есть и бороться с бессонницей, в то время как другие могут переедать и не досыпать. Некоторые люди страдают высокофункциональной депрессией и может даже показаться, что они не испытывают никаких трудностей. А у других депрессия может заставить их лежать в постели целый день и ничего не делать. Тем не менее, все переживания, связанные с депрессией, имеют право на существование. И номер 10 научиться радоваться мелочам. И последнее, но, возможно, самое важное – когда вы боретесь с депрессией, даже самая маленькая победа заслуживает того, чтобы ее отпраздновать. Встали сегодня с постели? Улыбнитесь, поговорите с кем-нибудь. Нашли время, чтобы расчесать волосы или принять ванну? Похлопайте себя по спине. Все это очень, очень важные достижения для человека с депрессией. Для других людей они могут не иметь большого значения. Но для вас, борющегося с психическим заболеванием, на ежедневной основе они составляют хорошие дни, которые напоминают вам, почему вы должны продолжать бороться и почему так важно держаться. Важно помнить, что нельзя позволять другим диктовать, как вы должны себя чувствовать. То, что другие не чувствуют того же, не делает их менее реальными. Не нужно скрывать или заставлять себя изменить эти чувства. Тот факт, что вы чувствуете это, является достаточной причиной для того, чтобы признать это. Если вы боретесь с депрессией или любым другим психическим заболеванием, пожалуйста, знайте, что всегда есть надежда и помощь, и что однажды все может измениться к лучшему. Обращение за профессиональной помощью может помочь вам на пути к улучшению. Оставьте ниже комментарий о своем опыте с депрессией, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто нуждается в этом.